За два с половиной месяца до выборов, в том числе муниципальных петербургские округа, массово продемонстрировали методы борьбы с неугодными конкурентами. Тактика проста — держать информацию о начале кампании в секрете, чтобы оставить кандидатам минимум времени на регистрацию. Или вообще не оставить. Но в этом случае начинают действовать другие способы. Этот муниципальный округ Пискаревка оказался в списке тех, кто в тайне дал старт избирательной кампании. Местная газета в районной библиотеке с сообщением о предстоящих выборах, говорят наблюдатели, пока не появилась. Также без лишней огласки действовали на юге города, в муниципалитете Звездная. Но там потенциальных кандидатов еще и ввели в заблуждение. 15 июня значит, решение о начале выборов муниципальных молодых Звездная не объявлено. Да, и при этом добавки, закон не нарушен. Заместитель главы администрации Харитонов Борис Васильевич. Значит, Он нас уверил о том, что по состоянию на 15 июня муниципальный совет не собирался и решение не вынесено. 17 июня, зайдя на сайт муниципального образования Звездное я увидел опубликованное решение. Датируются они 9 июня. Был ли нарушен закон, теперь беспартийные соискатели просят ответить горосберком и прокуратуру. Но 9 дней уже потеряно. Впрочем, знание о назначении выборов – лишь начало тернистого пути к получению кандидатского статуса – Подать документы порой совсем непросто. И иногда исключительно потому, что муниципальная комиссия не работает. Говорят, к вот вам не попасть никак к кандидатам. Работаем после обеда. Самовыдвиженцы часами простаивают под дверями ИКМО, находясь в разной стадии регистрации. Рассказывают, что накануне эту очередь наполняли еще и люди, совсем не похожие на кандидатов. И, собственно, поэтому реальным претендентам времени на подачу документов не хватило до обеда, на который комиссия ушла, из которого не вернулась. Люди, которые приходят, они сдают документы примерно по полчаса. И если поставить 4-5 человек с 11 до часа, я никак не успею сдать документы до обеда. А в 2 часа, как я повторюсь, в двух часов никого в ЭКМО не было. В соседнем округе Гагаринская тоже умеют хранить выборную тайну и тоже не работают после обеда, ссылаясь на совещание. В пустынном муниципалитете Петровске одиночные сотрудники ответами на конкретные вопросы о выборах себя не утруждали. Пытливых самовыдвиженцев сначала игнорировали. То есть выборы не объявлены, избирательная комиссия не сформирована, вы не работаете? Все, а мы работаем. А можно туда подать документы к кандидату муниципального депутата? Простите, а можно хотя бы узнать, как вас зовут? Никакого не зовут. А потом и вовсе применили силу. Так, выйдите отсюда. А почему? Выйдите. Вы меня... В обстоятельствах принудительного прекращения съемки в муниципалитете, а также сокрытия информации о самих выборах и невозможности подачи документов, теперь будет разбираться полиция Петроградского района, куда сразу после инцидента обратился по-прежнему незарегистрированный кандидат. В какой-то момент зашел мужчина, как я уже позже узнал, это Воробьев, глава администрации, и просто выгнал нас из здания. Вырвал телефон, чтобы я прекратил съемку, и ну, подтолкнул пару раз, чтобы мы вышли. Горосбирком, отменивший сегодня по необъяснимой причине заседания по одной из жалоб, рапортует, что уже рассмотрел 15 других претензий по трем муниципалитетам, местами нарушения зафиксировал. Эксперты Петербургской комиссии также заявляют, что если они удостоверятся в сокрытии информации о назначении выборов, сроки подачи документов продлят непосредственно тем, кто пострадал от таких действий. Впрочем, в горосбиркоме опровергают, что тайные выборные кампании превратились в систему. Но затруднились ответить, сколько всего подобных жалоб поступило им от самого движенцев. Катерина Правдина, Константин Соловьев, Владимир Чабушев, Ирина Федорук, Михаил Вершинин, НТВ, Петербург.